Здравствуйте, друзья. Пусть Бог благословит всех вас. Слава Богу. Посмотрите. Вы знаете, что я приготовил для вас? Я такой довольный, потому что, знаете, когда человек размышляет и думает, когда мы начинаем анализировать... Слово Божье. Размышляем о слове, о написанном в слове Божьем. Бог говорит с нами. Библия это Бог, говорящий с теми, кто имеет уши, чтобы слышать. Естественно, большинство не имеет этих ушей, чтобы слышать, но те, кто Мудрый, те, кто хочет, читает, впитывает Слово Божье, Божьи мысли. И они счастливы, потому что в Слове Божьем мы находим Духа Святого. И Он открывает понимание, дает это видение показывает нам ясно великие вещи, которые делают нас счастливыми независимо от того, что происходит здесь, вокруг нас, на земле. Ты счастлив, потому что Бог говорит с вами. И когда Бог говорит, все происходит. Тогда там, где Слово Божие, Появляется, там появляется жизнь. Понимаете? Это, это прекрасно. Это настолько замечательно. Вы знаете, Слово Божие – это как чистая вода, прозрачная вода, которая идеальной температуры, чтобы ты мог ее пить среди пустыни. Мы находимся духовно в пустыне. Но тот, кто имеет уши, чтобы слышать Слово Божие, даже находясь в пустыне, пока люди вокруг нас погибают, Бог дает жизнь. Он дает себя, потому что, знаете, в Его Слове Его жизнь. Его Божья жизнь тем, кто слушает Его голос, Его Слово. Тогда люди, они пьют, кто имеет мудрость, они удовлетворяются этой водой. Как это прекрасно. Это та манна, о которой Иисус говорил. Хлеб, сходящий с небес. Это Слово Божье. Та манна, которую они в пустыне кушали, прекратилась, и они умерли. Но тот, кто кушает эту манну, которая приходит с небес, от Духа Святого, от Иисуса, имеет жизнь, имеет покой. Первый ⁇ это покой. Имеет покой и радость. Знаете, внутри, внутри себя, именно это то, что Бог предлагает тем, кто имеет уши, чтобы слышать его голос. Тогда будьте внимательны. Смотрите, я размышлял о, о, об этом вопросе об этом тексте, о, который мы начали о, читать недавно. Что больше, что важнее, золото или храм, или алтарь, который освещает это золото. Что важнее, дар или алтарь, который освящает это пожертвование. Ежедневно, постоянно, каждый час и каждую минуту нам необходимо делать выбор. Нам необходимо делать выбор постоянно, веришь ты или нет, от Бога ты или не от Бога. Неважно, справедливый ты, оправданный или нет, оправданный ли ты кровью Господа Иисуса Христа, верой в Него, неважно. Если ты злой или ты добрый, красивый или некрасивый. что это не важно. Все это не имеет никакого значения. Не важно, какие условия у вас, достаточно иметь уши. И это уже дает тебе право. Ты слышал, слушал. Когда смотрите, кто не имеет ушей, могут читать. Когда я начал размышлять о выборе, о ежедневном выборе. Или алтарь, или смотришь ты на алтарь, который освещает пожертвование, или ты смотришь на пожертвование, что важнее для вас, ваша душа или ваше тело. Вы скажете, а, конечно, епископ, моя душа. Но душа, а ты больше внимания телу уделяешь, в этом ошибка тогда. Извините, что я смеюсь, но, знаете, это иногда комично, потому что люди столько инвестируют в свое тело, и потом оно умирает, и все. Но тот, кто мудрый, тот, кто прилепляется к Слову Божию, применяет его, Он инвестирует в душу. И когда инвестирует в душу, душа благодарна. И вы знаете, люди, когда ложатся спать, сон это отдых для души. Поэтому, когда люди плохо спят, они раздраженные какие то причинами, какой-то проблемой, ситуация тяжелой, они не способны спать, ночь проходит, и утром человек, он злой, нервозный, потому что душа не отдохнула. Только из-за этого. Тогда, если я думаю и размышляю в соответствии со Словом Божиим, тогда я инвестирую в то, что полезно не в то, что я хочу, а то, что полезно, что полезно моя душа, мое спасение. тогда мои друзья, посмотрите между выбором выбор между алтарем или пожертвованием. алтарь имеет власть принять и осветить или отвергать пожертвования. тогда я размышлял об этих двух близнецах братьях Исаава и, э, и Яков. Два близнеца, дети Исаака. Тогда они, как написано, в, Биб, в Библии написано, что после того, как они родились, они выросли, да, дети растут всегда. Но вы знаете, Исав он был таким э, человеком, какой у него особенность его была, в чем был его качество, его. И вы себя одного из э, двух из этих персонажей в себе найдете, или Исаф, или Яков. Какая разница была между ними, между братьями? Написано, что Исаф, стал человеком искусственным в зверолобстве. То есть он был таким особенным охотником искусным в звероловстве, очень сильным, очень смелым человеком, таким особенным. У него не было страха, там, знаете, лев, там, слон, неважно, он любое животное мог поймать, он был искусным в этом звероловстве. И он стал этим охотником, и представьте себе, зверолов, да, это очень сильный, он не знаю, красивый был или нет, неважно, но важно то, что он был очень таким искусным звероловым, таким особенным охотником. И не только это, не просто он знал и умел, как охотиться, как вот этих животных ловить, но также он был, написан «человеком полей». И, естественно, в то время города были очень маленькие, и Исаав, он жил там в полях, потому что в этих полях он мог найти этих животных, которых он мог потом поймать. И он был таким человеком, искусным звероломом, человеком полей. вот об этом написано человек. И многие читают и, знаете, к сожалению, э, думают, что он taki, такой красивый там был, светленький, не, не знаю. Но, что важно, каким он был человеком, какой его характер, он был таким, знаете, в своем время таким особенным почему потому что тогда мужчины должны были охотиться они должны были, были быть сильными чтобы обеспечивать семью в то время мужчины были охотниками женщины они были домохозяйками они обеспечивали все там вода все кухня они этим занимались а мужчина был там в полях он приносил добычу, и Исаф, он был таким особенным, талантливым, искусным, у него уже был дар такой, он родился с таким характером, человеком искусным в звероловстве и человеком полей. Что это означает? Что для него было привычным жить там где-то в пустыне, в лесу, он знал, как там выжить, как эти трудности преодолеть, которая в дикой природе обычно существует. А кем или каким был, с другой стороны, Яков? Яков, написано, был человеком кротким, таким простым, знаете, и живущим в шатрах. То есть он, як, его характер, его характеристика, он был таким домашним. Он был тем, кто всегда был около родителей. Он был таким, знаете, как, как повар, жил в шатрах. Поэтому он был таким особенным в этом искусстве кухни, приготовления еды. Это был его талант его дар тогда два разных мужчины тогда посмотрите Исав, он такой особенный е естественно его отец Исаак он был очень горд сыном своим Исавом, не только потому что он был первородный но также потому что он верил что займет место отца и продолжит развитие семьи клана и исаак был очень горд за своего сына за и потому что он был таким особенным знаете мужчиной который могу сказать завоевателем, сильным охотником таким крепким парнем представьте себе такой мускулистый особенный сильный смелый, решительный, который мог любые трудности преодолеть, не боялся никого, ничего. Это был Исав. Он был таким крепким парнем, был особенным. А его брат Исаак, в свою очередь, был таким спокойным, был кротким, был Довольным своими какими-то ограничениями, жил там э, в шатрах, был домашним. И что я вижу? Исаак, отец, гордился Исавом, охотником. Иаков Яков был другим, да. Потому что сам отец Исаак, он также был таким спокойным, также был таким простым человеком. И его сын Яков также таким вырос, кротким, но одновременно Яков был очень умным. Исаак был сильным, смелым, крепким, а Яков... Он был очень умным человеком, простым, но мудрым. Может быть, вы, глядя на эту историю, находите сходство в своей жизни. Может быть, вы не такой, знаете, красивый парень или человек, который привлекает внимание. Ты куда-то приходишь, тебя незаметно. Может быть, даже ты некрасивый, который привлекает внимание вот этим своим внешним э, каким-то неприятным видом. Я, конечно, не рад этому. Но Яков был таким кротким, простым, как он мог стать следующим патриархом и лидером всей этой семьи. Но у было этих возможностей. Он был домашним парнем, простым. Может быть, это ваша ситуация. Может быть, вы именно такой человек, который, я могу сказать, в стороне от всех. И вам бы хотелось быть таким стать, как Иса, знаете, смелым и влиятельным. Может быть, не хотите, потому что знаете, чем история закончилась, как они закончили эти два брата. Но Бог, я бы вам хотел уточнить один вопрос. Бог, он глядя на Иса, видел эту силу, но даже видя эту силу, эту смелость, он позволил ему все потерять. Почему? Вот в этом, в этом я могу показать огромную проблему для сильных и красивых и огромное преимущество для обычных и некрасивых. Да, вот эти сильные и влиятельные, и красивые, они на себя обычно очень сильно рассчитывают. И это большая ошибка. И Сава, он в свою силу, Исав, и в свою вот эту вот особенность, смелость, очень сильно верил. А кому можно было доверять? Якову, понимаете, да, он умел готовить вкусную еду, чечевицу, понимаете, вот он был таким обычным домашним. На кого ему было уповать? Понимаете? Простым, таким обычным, непривлекательным. Яков был не тем, на кого смотрит. Но, мои дорогие друзья, мы ценимся не тем, что мы внешностью нашей можем показать. Мы ценимся нашей внутренностью. Исав был внешне идеальным, но он был слабым. У него была слабость, которая в нем. А с другой стороны, Яков был очень простым, но в нем была особая сила, понимаете? Я даже не могу за один раз все это объяснить, завтра я буду продолжать говорить, в следующий раз мы будем размышлять, чтобы вас не перегружать информацией, потому что я буду вам объяснять и рассказывать разницу между этими двумя братьями, Исавом и Яковом. И вы себя в одном из этих будете идентифицировать, вы будете вашу жизнь рассматривать, глядя на них и с кем-то из них себя сравнивать, и понимать, или у вас слабость есть, или вы человек действительно, который может побеждать. Вы узнаете, почему... И в чем разница между одним и другим? Вы себя тоже с этими двумя примерами сравните. Характер и качество сильного внешне того, кто Библию называет таким искусным, звероловым, особенным, таким крепким парнем, знаете, человеком, который по-настоящему был привлекательным. Вы таким, может быть, пытаетесь стать. Или вы больше похожи на Якова, который простой, кроткий, просто повар. Пусть Бог всех вас благословит, друзья. И не забудьте одну вещь. Ваш выбор определяет, кем вы станете. Ваш выбор определяет ваше будущее, указывает то, куда в итоге вы придете в вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Да, я знаю, что эта история для вас не новость. Вы все это уже читали, но почему так произошло? В чем причина Якова и Исава, их различий? Пусть Бог благословит вас и... Как я всегда вам напоминаю, у нас вечером сегодня служение, чтобы вы искали, чтобы вы могли осознать э, Дух Божий. А если у вас уже есть Божий Дух, вы будете питать, вы будете ваш Дух укреплять, обновлять и, естественно, обновлять Словом Божьим. Мы ждем вас или вечером, или днем, в течение всего дня мы открыты в любой церкви. Пусть Бог вас благословит. Всего доброго.